Обнулить свое сознание, это прийти сюда вот с той самой нулевой руной, то есть полностью обнулить сознание, я никому ничего не должен, мне никто ничего не должен, сознания, а именно душу. Душа Информационная бытийность остается, просто эта бытийность не привязана совершенно ни к чему. Есть, Самая зависит от того, какой традиции ты принадлежишь. То есть, а тебе? У тебя есть досье, грубо говоря, да, вот давайте возьмем такую примитивную аналогию, потому что сложно объяснить вещи, которые не имеют аналогов объяснения в этом мире. У тебя есть досье, это досье переходит из отдела в отдел, в который ты устраиваешься работать. Каждая твоя работа, например, это какая-то определенная жизнь. А досье у тебя есть. И в этом досье копится все: и хорошее, и плохое, и верное, и неверное. Методы заполнения этой досье в каждом отделе разные. Кто-то каждый твой неверно чих пишет, да? а кто-то только крупные промахи, только крупные достижения. Как Каждый по-своему. И вот тебе хочется сейчас свое, свое досье подчистить, потому что от этого зависит всякий раз перевод на работу с другим, с другим статусом на понижение, например, ты постоянно идешь, да? у тебя увеличивается объем работы, а оплата уменьшается. То есть ты понимаешь, дело в досье, скорее всего. И тот, кто принимает решение, не смотрит в твои ясные а читает твое личное дело. тебе хочется его подчистить. В зависимости от того, в какой системе ты в этот момент находишься, там есть свои правила подчищения или уничтожения этого досье. Можно обратиться к вышестоящим источникам, они просто изымут твою папочку, и там у себя сами все почистят. Это обращение к высшим силам, высшим богам и контакт, непосредственный договор с ним, о чем мы с вами уже сегодня поговорили. Можно с местными, то есть со своим непосредственным начальником, ты живешь например, в христианском мире, живешь по христианском эгрегоре, у них свои правила учета. Да? Они говорят, что для того, чтобы это случилось, нужно сделать то-то, то-то, то-то эти вещи выполняешь, например, как вариант. Но это простейший, это примитивнейший пример, что называется на пальцах. Есть магические инструментарии, которые помогают человеку пройти через ритуалы очищения, таким образом освобождая его от связи с этой самой памятью, связи с этими самыми прегрешениями, которые когда-то были вычищая его сознание. Рунические чистки, которые мы с вами делаем, некоторые методы помогают этого дела достичь. Гейсы на себя взяты, помогают, и обеты, которые на себя взяты взамен утрачены, помогают этого достичь. Очень сложно ответить на ваш вопрос, потому что нет универсального метода, единого для всех. Уверяет, что есть такой универсальный метод, скорее всего принадлежит какой-то эгрегориальной среде, принадлежит какому-то пульсу, там этот метод является универсальным, но универсальным вообще для всех нет. Например, для того, мусульмане для того чтобы изменить вот такую свою кармическую предопределенность, они обязаны совершить паломничество Хадж в свою эту самую метку. Правоверный еврей должен совершить свои ритуальные действия, делать ритуальные обмывы, принести определенные жертвы своему богу, и считается, что в этот момент он, обмываясь, свои грехи смывает. В христианстве та же, та же самая ритуалистика связана с великим постом, с бдениями и так далее, и так далее то есть прохождение через ощущение через этот самый эгрегор. Мы язычники, используем природные праздники, на купалу через костерок поп попрыгать, да, там, на хэллоуин, на, на бельтайн пополдовать. Ну, у каждого свои методы, каким образом это изменить, через свою систему или через своего бога, который ведет тебя напрямую и говорит, пойди туда, сделай то-то и все будет хорошо.